Мы сделали еще один этап строительства, вставили деревянное окно и ставили деревянную дверь. И остается еще один этап – это укладка наших плит перекрытий из полистиролбетона. И на этом возведение коробки дома у нас закончится. То есть мы э, этими плитами перекрытия делаем сразу и кровлю. То есть у нас кровля будет плоская. По этой кровле, грубо говоря, надо будет сделать только гидроизоляцию, и наш дом будет готов. И этот дом будет полностью из полистиролбетона. То есть вы видели первый наш этап, мы сделали доборные блоки, затем мы залили туда стяжку пола из полистиролбетона, и этот пол будет уже теплым и вечным. А далее мы сделали кладку из э, блока, то есть возвели полностью всю коробку. Наверху у нас армический пояс тоже из полистиролбетона, вложили туда арматуру и залили опять же полистиролбетоном. Вставили окна, двери, и вот последний этап – это плиты перекрытия из полистиролбетона. И на этом возведение коробки дома будет закончено. Ну, чем хороши эти плиты перекрытия? Перекрыв первый этаж именно полистиролбетонными перекрытиями, то есть мы не возводим кровлю деревянную, такую, ну, Традиционную, скажем, да, то есть плиты перекрытия могут служить и как кровли, то есть по ним лишь только сделать гидроизоляцию и все. И, скажем, по мере поступления денежных средств мы можем дальше продолжить строительство второго этажа. И при этом, раз у нас это является как бы перекрытием и кровлей, то вот нет никаких проблем, чтобы создать еще и второй этаж. Ну вот мы и закончили все этапы строительства вот такой коробки дома. Ну дом получился 2,5 на 2,5 с таким вот перекрытием из полистирол-бетона. И вот это перекрытие, оно может служить и плоской кровли. То есть тут достаточно сделать гидроизоляцию и все, дом готов. Толщина этих плит... 380 мм этого достаточно, чтобы уже дополнительно ничего не, укреплять, не утеплять. То есть нет той традиционной деревянной кровли, которая впоследствии может сгореть, сгнить или еще что-нибудь. То есть здесь никогда не сгниет, никогда не сгорит. Да, и это достаточно крепкое сооружение. Вот и закончили мы строительство нашего домика из полистирол-бетона. Этот дом сделан ну, весь из полистирол-бетона. То есть полы из полистирол-бетона. Это стяжка пола. Стены полистирол-бетонные из мегапластблока. И потолок и она же кровля, тоже из полистирол-бетона. И мы утверждаем, утверждали и будем утверждать, что такой дом прослужит 100 лет. Он никогда не сгорит, никогда не потонет и, и не сгниет, скажем так.